В наших очках тебя не узнать. Команда экспериментальный кружок город Нижнегамская. идеально выступить, мы решили жить только на интересующие вас темы. Короче, я сейчас зачитаю, вы говорите, да, да, нет, нет. Итак, у нас есть шутка про одинокого парня, который переспал с девушкой, не знал, кому это рассказать, и рассказал ей. Также мы хотели написать шутку про отмазки, но у нас времени не хватило, сами понимаете. Также у нас команде есть который имитирует, ну, совершенно любые звуки. Поэтому мы написали шутку про корову про лошадь, про сверчка, про креветки. И знаете, когда мы шутка про креветки, Ну мы... Ну, про креветки. Ну, креветки, и тихо. Вот, вот, я же говорил, все получится. Также у нас есть шутка про рэп, но она немного простая. Довольно в странном сайле. На этом фестивале мы сто домам в хате. А она сейчас скажет так да, хватит! Че с чего это я скажу? Так хватит, да? <плёк> Ребят, мы с вами договорились, не дурак. Мы с вами договорились, не дурак. Так нам за фигня сейчас была? В смысле фигня? Между прошлым я придумал новый бизнес без капитала вложения. Это как? Сейчас покажу лэп Что говоришь? есть, Ребят, мне вообще хотел тебе объяснить, что здесь происходит. Ну, давай попробуй. Не та птица. Это не та птица. Витяков, ты снимаешься что ли, а? Этихор, может, у есть что-то ну, такое интересненькое? Давай. «Русалка разговаривает по телефону в воде!» Алло? Алло? Алло? тихой! Но прошу тебя, пожалуйста, ты можешь быть серьезнее? Вот, например, как Антон. — Ребята, я вас не трогал, у меня тоже не трогайте. <связать> а, Антон, что-то случилось? — Да, мне кажется, я вор. <связать> с — С чего такие выводы? — Просто я одной вот девушке сердце украл. Антон, я не понимаю, у тебя вообще мозгов нет, что ли? <связать> да ё а? вы мало того, что меня не слушаете, еще постоянно вот на всякую фигню отвлекаетесь. Мара, это же неправда! Ого, Ого, да, Марат! Как это? <связать> Боже мой! Ребят, ну вам же всем по 20 лет! И втихор ты в свои 20 только и можешь, что... <связать> <связать> <связать> нет! Ну да, язык <связать> между зубов! о круто, О-о-о-о! — Вы что? — Вы что, вообще дебилы, что ли, я не пойму? — Извините, я сама скажу. Что? — Г-м-рэм... — Ну что ж, паршушки, сделаем животиками, как и Иди отсюда. Вы когда-нибудь видели такого дотошного татарина? Так, подожди, ты еще моих родителей не знаешь. Вот мои родители, они татары на мозгах костей. Вот я тебе сейчас одну историю расскажу. Значит, привожу я домой двух девушек знакомиться с родителями. Начинаю знакомить. Мама, папа, привет. Это Настя. Она дочь мэра, мы садим вас забрать с собой и улететь в Майами. Но есть другой вариант. Это Зельфия. Она пьет, она курит, она наркоманка. И я только что забрал ее из борделя. Знаете реакцию моей мамы? Фу, фу баба, что, как они Добро пожаловать в семью. Иди уже отсюда, пожалуйста, не мешай нам. Ладно. Так, на чем это я остановился? А, да вы ведете себя как дети, ема. Лучше бы на работу устроились? Так я устраивался и не устроился? Зачем? Не устроил. Почему? Сейчас покажу. Ой. Ой. Следующий. Здрасте, это о, опять? — Не опять, основа? А я Я так понимаю, вы — Антон? — Ну, это от вас зависит, как вы это понимаете. — Короче, кем вы хотите быть? — Я хочу быть подстрекателем драки среди апельсинов. — Извините, но у нас нет такой вакансии? — Да, мы сейчас об этом. — Тогда я хочу быть газонокосильщиком. — Симой? И? Мы не нуждаемся в этой вакансии в это время года. Вы лето меня с такой же формулировкой выгоняли. Лето вы хотели устроиться снегоуборщиком. И. Ладно, давайте трудовую книжку. А, ага, вот интересно. Тут написано, что вы работали банным менеджером. Что еще за банный менеджер? Да там опечатка. Плохой менеджер, в общем. Я не могу вас взять на работу, вы нам не подходите. Более. Что такое? Я уже именно крошку купил. До свидания. <звы> Антон, ну ладно, не расстраивайся, что-то. Главное из всего извлекать урок. Дорогие друзья, вот я сегодня понял, что именно в челнах самый теплый зал. А я поняла, что Кама это не только река, но и лидер КВН. А я понял, что миксер, бисекриса, жара и что под музыку можно говорить, вообще все что угодно. <плодиспírк _> <плодиспírк _> а, -а, а, я понял, русалки позвонили в воде и поэтому она так разговаривает. Ха-ха, <с dob careers> смешно! Молодец! Молодец! Все, давайте уже закругляться, а время там еще команды как-то. Друзья, ну и в конце. Когда команда приезжает на игру, они стараются шутить либо про свой город, либо про город, в котором играем. Но мы ни вас не хотим обижать и не себя унижать. Бугульма такая Привет, мои дружицы!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 Обучение по направлениям ЗОК ДАНСКОЛ ТВЕРК ХИП-ХОП ХИЙ ХИЛС Джаст ФАН ШКОЛА ТАНЦЕВ ДАЙМОНД Приходи ТАНЦУЙ